Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня я расскажу вам о четырех правилах жизни, которые может соблюдать абсолютно каждый, чтобы быть на стиле. Следить за собой, неважно, мужчина это или женщина, это естественная философия 21 века. К счастью, мы уже пережили времена стереотипов и предрассудков. Если мы понаблюдаем за молодыми поколениями, мы сможем заметить, что они стали гораздо внимательнее к себе. В том, чтобы следить за собой и быть на стиле, нет ничего сложного. Просто соблюдайте несколько простых правил и вы всегда будете в тренде. Следите за своим здоровьем. Пандемия коронавируса показала нам, насколько важно здоровье. Согласитесь, загибаться от болей в 30-40 лет это такое себе. Не говоря уже о том, что нам нужен сильный иммунитет, чтобы противостоять различным вирусам и заразам. Поэтому следите за тем, что едите, занимайтесь физической активностью, тренируйте свое тело и постоянно совершенствуйте себя. Для этого даже не нужны большие материальные затраты. Однако, когда мы придерживаемся принципов здорового образа жизни, тем самым мы улучшаем качество самой нашей жизни, становясь здоровее, успешнее и, конечно, счастливее. Будьте опрятно одетыми. Встречают, как известно, по одежке. И я так скажу, что жизнь показывает, что по-настоящему успешные люди не пытаются выделиться из толпы, напялив на себя кучу пестрых, безвкусных шмоток. Так называемый хайповый шмот – это на самом деле полнейшая безвкусица и признак маргиналов. Элементарное соблюдение стиля в одежде, аккуратность, опрятность – вот то, что производит положительный эффект при общении с людьми. Что такое стиль в одежде для успешного человека в 21 веке? Это простота и минимализм. Придерживайтесь этих главных принципов стиля, и ваша уверенность в себе будет от этого только расти. Не забывайте ухаживать и за внешностью. Следите за чистотой кожи лица, регулярно умывайтесь. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем кожи, используйте специальные средства. Крыма, гели, пенки для умывания, скрабы и так далее. Сейчас на рынке огромный выбор косметических средств на любой вкус и кошелек. Всем представителям мужской половины я рекомендую регулярно бриться. Однако, если вы все же предпочитаете носить бороду, то хотя бы приводите ее в порядок у барберов. Прыщи и неухоженные бороды – это антитренд. Гигиена ума не менее важна, чем гигиена тела. В новом тысячелетии мир меняется. Мы переходим от общества потребления к более экологичному обществу. К обществу, в котором важно приносить пользу себе, другим и в результате всей планете. От того, какую пользу мы приносим планете, элементарно зависит наше всеобщее выживание, а также наше счастье и здоровье. Будьте внимательнее к себе и к своим поступкам. Проявляйте заботу о ближних. Познавайте себя. И, конечно, не забывайте сохранять позитивный настрой. Дорогие зрители, а что по-вашему означает быть в тренде в 2021? Пишите свое мнение в комментариях. Обязательно подписывайтесь на мою страничку в инстаграме. Там я веду блог с крутым визуалом и также делюсь своими пресетами. Поэтому после того, как подписались, обязательно пишите мне в личку «хочу пресет» и я скину вам свои обработки. Конечно же, подписывайтесь на мой YouTube канал и обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Спасибо вам за просмотр, оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах.